Это наша спасенная эсмиральдочка. щенок, который найден в станице, скорее всего, выброшенный, как мы предполагаем. То есть какая-то местная собачка рожает а щенков, потом люди выкидывают. Вот ее сбила машина, водитель скрылся с места ДТП, Эсмеральда осталась лежать там, значит, ее позвонили детишки обратились за помощью. И вот ее прооперировали, И сделали ампутацию там вместо ножки фарш. Ну теперь мы ее реабилитируем, обрабатываем и будем искать дом. Посмотрите, она очень красивая, прям ежик такой классный. И у нее очень хороший покладистый, добрый характер. Очень добрая, хорошая девочка. Спокойная. Спокойненькая, да. Мы думаем, что она как бы средненькая будет. Хотя, в принципе, даже может быть и небольшой.